Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Ирина, а это Олечка. И сегодня мы хотим показать, как можно сделать лизуна из зубной пасты, клея, и пива. Вот такой красивый, вот такой цветом. Он, конечно, немного, немножко отличается от других лизунов. У него такая текстура больше похожа на пластилин, чем на лизуна. Но он очень пластичный, с ним интересно играть. И в конце, как вы его приготовите, поставьте на 5 минут в холодильник, чтобы он более стал таким пластичным. Налили в эту баночку уже клей ПВА. И сейчас будем добавлять нашу зубную пасту. Паста. Паста. Добавляем. Паста. Красивая. И да, люблю да. она красивая. да, будем его пищать. Она да нет, меня не вонючая, давай. И будем размешивать. Ну да. Она хорошая? Угу. Она что, синяя? Синяя. Она кубая. Она кубая, мам. Какая вот она? еще а может и ты еще набавишь а может и ты еще набавишь может и еще набавишь мама еще набавишь деньги у нас не получается получается а ты у тебя получается не знаю, у нас получилась вот такая вот консистенция. Сейчас, даже не знаю, попробуем сюда добавить немножко тетрабората натрия. но это не получается почему-то лизун вот такая просто непонятная масса попробуем добавить еще немножко клея а я там это? А ну там нет уже ничего есть есть, есть там